Итак, откуда взялись славяне? Вопрос далеко не праздный, ибо он связан как с политическими, так и с культурными проблемами, волнующими славянские народы, и в том числе, естественно, и русский, и белорусский, и украинский народ. То есть главные славянские народы населяющие бывшую территорию Российской империи и Советского Союза. Насколько это важно? Ну, я убедился в этом сегодня. Утром я участвовал в российско-польской конференции, посвященной 12-му году, войне с Наполеоном. И точно так же эти проблемы стали очень яркой. Без их разрешения невозможно было понять, а почему вот так сложились отношения между Россией, Польшей, русскими и поляками, и почему они оказались врагами. Причем врагами не на год и не на 10 лет, а на несколько столетий. Плоды чего мы пожинаем и сегодня. И точно так же, либо незнанием древнейшей части истории славян, либо ее злонамеренная, будем называть вещи своими именами, фальсификация, лежит в основе того, что мы сегодня наблюдаем, в российско-украинских отношениях и ничего другого. То же самое можно говорить, если широко охватывать вопрос, почему необходимо знать древнейшую часть истории. То же самое можно сказать о нацизме. Он базировался с самого своего начала на извращенном отношении к данным вот того неписьменного периода истории, к игнорированию археологических раскопок. Вот сама по себе теория превосходства той или иной нации или той или иной расы – это есть волюнтаризм. То есть не научный подход, а привнесение некого волевого начала. Но волевого не в том хорошем смысле, который мы всегда вкладываем, а в отрицательном в желании навязать свою волю, подавить своей волей, подчинить себе. И, как показал 20 век, в результате обосновать вот таким образом истребление десятков миллионов человек. Вот почему седая-седая древность, на которую, казалось бы, не стоит, может быть, обращать такого внимания, ну что она нам? Она, оказывается, чрезвычайно важна для того, чтобы понять нас сегодняшних. Невозможно строить дом, не вырыв сначала котлована и не построив в котловане фундамент. Дом рухнет. Точно так же и изучение истории бессмысленно и бесполезно, если не начинать ее с самого истока, в данном случае это происхождение славян. Вокруг этой темы существует обширная историческая и околоисторическая литература, не столько проясняющая, сколько затемняющая эту важную проблему. А затемнение такого рода проблемы все время оборачивается политическими конфликтами, и воинами, будем называть вещи своими именами. Например, если говорить даже не о германо-славянской оппозиции, а о польско-русской оппозиции, после того, как национальные восстания поляков потерпели дважды в XIX веке поражения, польская наука выдала на гора во второй половине XIX века тезис о том, что русские славянами не являются. Что они кто угодно, но только не славяне. И, прямо говорилось, они примазались к славной семье славян. Что истинно последними славянами, за которыми вот дальше начинается это непонятное пространство, ни этнически, ни, главное, культурно, никакого отношения к славянам не имеющие, это поляки. И вот в таком духе, эти идеи были распространены в Западной Европе, восприняты значительной частью европейской общественности и политиков. И вот уже свыше ста лет в различные кризисные эпохи в жизни Европы, когда Европа сплачивается против России, это не имеет отношения к тому, что сейчас в политике происходит. Но это действительно нами учтено. Выдвигается этот тезис о том, что, собственно говоря, кто такие русские, что такое Россия. Это не имеет к Европе никакого отношения, это Азия. И под это подводятся идеи, что Россию нужно отбросить на восток, и нужно отталкивать, она вредоносна для Европы. Еще раз говорю, это не имеет никакого отношения к современной пропагандистской кампании, ведущейся в нашей стране, вызванной последним кризисом. Но вот вам пример как вроде бы проблемы, связанные с очень седой древностью, вдруг становятся безумно актуальными в цивилизованном 20 или даже уже 21-м веке и приводят к пролитию крови. Вот почему вопрос о происхождении славян оказывается более чем актуальным. Итак, что же нам говорит археологическая отрасль исторической науки? Славяне. Составная часть индоевропейской языковой семьи. Она имеет со всеми основными народами Европы общих этнических предков. Пастушеские племена северного Индостана. Одну из Первых нами хоть как-то учеными зафиксированных волн великого переселения народов. Это дописьменная эпоха истории. У нас нет ни одного положительного письменного источника, который мог бы объяснить, почему то ли 6, то ли 8 тысяч лет тому назад, ведь мы даже точно не можем установить, хотя бы с точностью до тысячелетия, сдвинулись многочисленные племена со своими стадами и покинули благодатные долины северного течения Инда и его притоков? Почему они ушли через горы на северо-запад? либо на запад, у нас даже нет точного понятия о маршруте их движения, но точно мы можем сказать, что они покинули Индостан. Обычно причина кроется в композитном сочетании природных перемен, демографических взрывов и вторжения других этносов. В свое время ныне покойный Лев Николаевич Гумилев оформил некоторым образом часть этой проблемы, не переселения славян, а именно факторов, влияющих на переселение народов, и дал ее изложение для объяснения причин переселения кочевых народов в степной Азии. В начале нашей эры, а потом нашествие монголов из глубин степей в восточную центральную Европу. Гумилев, например, утверждал, что все дело в климате, в его резких изменениях, в том, что изменилась барометрическая колонна, так называемая, из-за этого изменилась влажность в районах Великой Степи, пастбища резко сократились, кочевые народы оказались в состоянии, когда источники жизни для них стали слишком малы, а численность слишком велика. И это толкнуло их на поиск новых территорий для расселения. И это действительно фактор, имеющий место быть, мы с ним сталкиваемся, когда опираемся уже на письменную часть источников по древнейшей истории. Вот там есть упоминания о подобного рода происшествиях, связанных с климатическими изменениями. Но, конечно, просчитать на такую временную глубину, как 6-8 тысяч лет тому назад, даже современная наука, при всей ее склонности к моделированию, адекватно все-таки не может. По той простой причине, я бы хотел сказать сразу, что вы не переоценивали возможности моделирования, которым сейчас так увлекаются. все эти схемы, компьютерные картины, воспроизведения. это все очень условно. отбирается не весь блок параметров, а только часть, к сожалению. И иногда, в особенности при антропологической реконструкции, только та часть, которая удобна для подтверждения выдвинутой теории, не более того. А то, что не вписывается, увы, может быть проигнорировано. Отсюда мы не можем точно сказать, какие причины вызвали это мощное миграционное движение. Но мы точно можем понять, что оно, эти причины были. И то, что произошло тогда, это даже не миграция в том смысле, который мы в нее вкладываем. Это скорее исход. Археологическая наука употребляет этот термин, хотя, казалось бы, он имеет библейское происхождение. Нет, термин «исход» признается, то есть, когда огромная масса, не часть племени или народа, а огромная его масса, иногда практически все племя или весь народ, раз и навсегда покидает прежнюю территорию обитания и отправляется в бесконечное, как потом оказывается, путешествие, пока не встречает, наконец, на своем пути непреодолимую преграду которая, собственно, и останавливает, наконец, это движение. Преграда, опять-таки, может быть совершенно разной – и геофизической, и климатологической, и социально-политической. Но, опять-таки, о таких древних временах, в которых я толкуюсь сегодня, выяснить ни толчок, ни преграду, которая остановила это движение, мы, к сожалению, не можем. Мы констатируем только сам факт движения. Сам факт исхода с Индостана. Вот после этого в течение нескольких тысячелетий огромная масса передвигается по территории Азии, а потом Европы. Маршрут движения не реконструирован. Вы не сможете его вывести на дисплей, понятно, на монитор и сказать, вот это было так! единственное что можно точно сказать что в европу они не попали кратчайшим путем через мраморное море босфор дарданел вот этого точно не было мы точно знаем что они вошли в европу через степные ворота то есть через ту самую территорию где только что грохотала война на юге сопредельной нам Украины. Может быть, они могли пойти и более северным путем, то есть огибая Днепр и переправляясь через него в его верховьях. Но археология нам не дает достаточных оснований для такого рода предположений. Зато, зато у нас сейчас нет особой причины не понимать, что эти племена в процессе своего движения непонятного нам по маршруту из Индостана в Европу постоянно впитывали в себя те племена и народы, через территорию которых они проходили увлекая их частично за собою, а частично откалываясь сами от этого потока и оставаясь на той территории, в которую они пришли. Если пытаться найти более-менее понятный образ для того, что есть переселение народов, то, как мне кажется, наиболее ярким и понятным действительно явлением является переселение с квартиры на квартиру. Я думаю, каждый из вас хотя бы раз в этом участвовал, в переезде. Но происходит это довольно своеобразным образом. Вот представьте себе, вся большая семья пригласила транспортное агентство, пригнали грузовики, погрузили всю мебель, все вещи, детей взяли на руки, собак и кошек тоже. Больших собак на поводке, дедушка с фикусом, бабушка с портретом своей бабушки, часы с кукушкой, все погрузились на пять грузовиков и поехали. Но в случае переселения семьи с квартиры на квартиру, конечный пункт переселения известен. А здесь, представьте себе, они проехали три квартала, и вдруг дедушка сказал, что ему этот перекресток нравится, давайте-ка выйдем, и вот здесь, вокруг Макдональдса, разобьем наши палатки и поживем здесь недельку. Питаться, опять же, будет удобно. Я понимаю, что я предлагаю абсурдистскую ситуацию, но это выглядит примерно так при переселении народов. Вот эта местность хороша, давайте-ка разобьем наши шатры и будем здесь спасти наш скот. О, да! Ну вот в нашей истории семья эта пожила на перекрестке неделю, но им не понравилось, там шавермы пахнет, там, к их палаткам начинают там бомжи испражняться, еще, еще. Эх, давайте пойдем дальше, они снова погрузились и поехали. Но двоюродный брат, тетки, ему понравилась торговка пирожками, и он остался, с собой прихватив стул и раскладушку. Остальные двинулись дальше. Проехали еще пять перекрестков. Тут дети сказали, что им очень хочется по малой нужде. Вышли, дети справили нужду, и взрослые решили, что здесь очень удобно это делать. Давайте-ка мы здесь тоже поживем. Опять разбили палатки, пожили, а заодно отметились пару раз в очереди там, в техношок или в техносилу, чтобы приобрести беспроводное что-нибудь. Но потом начались дожди, и жизнь на перекрестке стала не очень приятной. И снова они решили ехать дальше. Но откололся еще один участник коллектива. Тоже ему что-то здесь приглянулось. Может быть, он нашел работу сторожем при техношоке. И решил, что от добра добра не ищут. И они двинулись дальше. Правда, с ними поехал молодой человек, которому познавилась одна из девушек этой семьи. И вот так передвигаются народы во время их великого переселения. Медленно, нудно, как может это показаться стороннему нам с вами современному наблюдателю, оставляя то одного, то другого члена своей большой семьи и при этом приобретая новых членов ее. Так они движутся по поверхности Евразии. Единственное, о чем все, кто исследовали этот период, сходятся, два раза они пересекали кавказский хребет и подцепили несколько корней слов, употреблявшихся значит, народами Большого кавказского хребта. Наконец, они вступают на пространство Европы. Заселенные, но недостаточно о происхождении тех, кто там жили до того, до их появления, мне не расходятся, но вот они начинают вливаться на эти огромные пространства Европы, вливаться, как вливаются волны во время прилива. Я думаю, каждый из вас в романтическом и меланхолическом настроении хотя бы один раз стоял на берегу моря, или хотя бы залива, и видел, как во время прилива волны набегают и отбегают, набегают и отбегают, и вдруг удивленно замечал через 20 минут, что вода уже почти перед кроссовками. А в начале романтического процесса она была где-то в полуметре останавливалась. Вот так движутся народы во время их великих переселений, постепенно продвигаясь волнообразно вперед и занимая определенную территорию. Причем далеко не всегда они, подобно морскому приливу, потом приобретают характер отлива и очищают территорию. Чаще всего остаются на ней. Таким образом, опять-таки, в течение нескольких тысяч лет наши переселенцы заняли континентальное пространство Европы. А потом переправились через Ла-Манш и попали на Британские острова. Позднее, точно так же, они переправятся по Дании, как по естественному мосту в Скандинавию. И вот расселившись на огромном европейском пространстве, причем я сразу оговорюсь, я упрощаю свой рассказ, расселившись на огромном пространстве Европы, они дальше неизбежно должны были начать раскалываться на большие субэтнические группы. Почему? Пространство это настолько велико, ну представьте себе его от Урала до Лиссабона, от Стокгольма до Афин. Рельеф местности и климат не одинаковый. Вот тут они вступили окончательно, рельеф местности и климат в свои права. Каждая из этих волн переселенцев, закрепляясь на тех или иных территориях, как и положено людям, когда они приезжают к себе на дачу, они вступили в интимные отношения с этим пространством. Дачники возделывают, делают огород, иногда садик разводят, сидят в шезлонге, делают потом бассейн, потом детскую площадку, если союзы их благословили небеса, и у них пошли дети. Для них это пространство перестало быть просто куском земли, которую они купили, напрягая все свои финансовые возможности, потом еще раз напрягшись, еще и домик построили. Через 25-30 лет это пространство стало для них родным. Если вы будете внимательны к своим соседям по многоквартирному дому, или по участку, то вы постепенно заметите, что все друг от друга чем-то отличаются. Вот так как отличаются соседи, точно так же стали различаться эти субэтническо-культурные общности. Вот так на них повлияло это пространство. Да что там огород городить, вот этот женщина обычно такое чувствует. Вот они, когда добились от своего благоверного, чтобы он все-таки купил вот эту квартиру, и тут они ее начинают обустраивать, исходя из этого пространства, которое наконец попалось в их руки. Ну, мужчина либо сопротивляется, либо махнув рукой, задается. Вот так же и вот эти вот племена вливаются в этот рельеф, и начинают его вочеловечивать. А он, в свою очередь, вочеловечивает под себя их. Это тот самый процесс, который хорошо известен, что если хозяин и его собака сожительствуют долго в одной квартире, то они становятся друг на друга немножко похожими. Недавно я видел одного молодого человека, еще не возраста, который пришел. В троллейбус неся на руках щенка Колли, и я поразился, насколько у них обоих лица сходились. Как видно, духовная общность там была уже налажена. Вот здесь, друзья мои, вот здесь кроется тайна возникновения уже не суп, а просто культурно-этнической общности. А дальше, через несколько веков, от полутыщи лет, чуть-чуть побольше, может быть, возникнет то, что мы называем с вами коротким словом «народ». То есть общность людей, проживающих на определенной устойчивой территории и связанных между собой, общностью культуры, выраженный, в первую очередь, в языке. В XVIII веке ученые-филологи в Европе впервые задались вот именно этим вопросом о изначальном происхождении, и они стали сравнивать языки. Вот тогда-то, собственно говоря, ну не XVIII, это уже потом перешло в XIX век, и пришли к этой идее к концу XIX века о языковых семьях. И вот об общности предков говорит Следующий простейший тест. Вот как это называется по-английски? Нос. А по-немецки назы. А по славянски нос. Как это называется по-английски? Айз. По-немецки вот это на самом деле оуген, оуген. И по славянски очи. Одногласная, понятно? Вот это следы той самой этнокультурной общности, которая возникает вот именно в этот период на огромном пространстве восточной и центральной Европы, простирающимся, причем это период еще не письменной истории в Европе, на пространстве простирающимся, условно говоря, от бассейна Немана, до долины и бассейна Рейна. Когда мы локализуем это в соответствии с современной политической картой от западных границ Литвы и Белоруссии и до западной границы Бундесрепублик. Вот это огромное пространство. Вот на нем сформировалось. Вот та этнокультурная общность, которая потом и породит славяну. Уникального в этом ничего нету. Если бы у нас значит, там, было бы такое чудо, как еще большее терпение, человеческое терпение всегда имеет пределы. Я это прекрасно понимаю. И время, а время тоже имеет предел, Я бы вам прочел парочку лекций по древней части истории Древней Греции, то есть, опять-таки, первоначального периода, я бы там с аргументами в руках мог бы вам показать, что к этой же семье принадлежали минойцы, то есть культура Крита, Микен, Аргоса. И к этой же общности, не к вот этой, вот, про которую я говорил, а к общей вот этой индоевропейской, принадлежали сменившие их потом через 1800 лет эллины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 Но что самое интересное, когда изучаешь историю Лады, мифы пришли к нам в изложение уже гомеровского времени. Вот так вот. И это обычный случай. То же самое произошло потом в Европе, когда варвары сокрушили Римскую империю. Как вы думаете, кем были монахи католических монастырей которые сохранили остатки римской культуры в своих скрипториях. Вы думаете, они были гаули-римлянами или кельта-римлянами в Испании? Нет, они в основном были этими самыми варварами, их потомками, которые подхватили цивилизацию, культуру и язык, как подхватывают сейчас эротовирус. Расселились среди руин Западно-Римской империи, и потихоньку начали немножко говорить на ну, какой-то совершенно варварской, действительно, латыни, немножко читать. Потом кто-то одновременно сообразили, что не надо это использовать в минуту жизни трудную, когда болит живот. Пергамент жесткий, он не для этого. Здесь содержится культурная информация. Вот точно так же произошло в свое время в Элладе. Образно говоря, они разрушили этот мир. И Микен, а потом надели то, что уцелело на себя, и стали под него стилизоваться интуитивно, поняв, что это более высокий уровень культуры, есть к чему стремиться самим. И вот это одно и то же этническое сообщество. Понятно? То есть люди гомеровской эпохи и сокрушённые микенцы кардинально друг от друга в этническом отношении не отличаются. Они отличались в культурном отношении. Минойский период ⁇ это время, когда восприняли народы моря культуру Египта и Финикии, которые их и называли народами моря, то есть бандиты. То есть совсем-совсем древние греки. Они были такие же бандиты, как варяги. И Ничего в этом удивительного нет. Каждому народу надо пройти через этот период, чтобы теперь стать благополучными шведами или медленными норвежцами. Само по себе ничего не вылупится. Это не несение яиц. В данном случае то, что касается интересующих нас пространств, Здесь не было такого драматизма, как на юге Европы, где одна цивилизация с боем сменяла другую. Это все происходило гораздо раньше, несколько позже. Я бы сказал, что вот эта общность расселилась на этих просторах, может быть, когда возникла минойская культура, а выделилась от Немана до бассейна Рейна в тот момент, может быть, когда минойская культура сменялась уже Гомеровским временем. Но это очень относительно. Еще раз говорю, письменных источников нет, есть только археологические источники. Они не могут дать стопроцентный временной парадигмы нам. К сожалению, это так. Но они дают нам представление об этих сменах в целом. Мы можем через археологические памятники читать как в неком тексте этот процесс. И вот дальше по прошествии тысячи с лишним лет произошло то, что нас должно особо заинтересовать. На этом огромном пространстве произошло еще одно этнокультурное отделение. Эта огромная общность, жившая от бассейна Немана до бассейна Рейна, снова разделилась почти пополам в территориальном смысле. Из-за чего происходят эти деления? Это опять совокупность геофизических и социальных процессов. Этносы увеличиваются численно, но когда они численно увеличиваются, они начинают, некоторым образом, именно из-за социальных и экономических связей, стягиваться внутрь. Ну, Я очень условно это говорю. Это напоминает, вот то, что всем противно в детстве, когда манная каша сварилась комками. Когда манная каша сваривается нормально, это очень приятно. Посмотрите, если сахар и масло не пожалела мама. Ну и соль добавила. Вот. А вот когда комками есть это невозможно, хочется надеть на голову. Именно таким образом, именно из-за увеличения населения на этом пространстве, начинает происходить внутреннее стягивание и происходит разрыв, естественно. Разрыв происходит обычно по рубежным зонам. В данном случае рубежная зона – долина реки, чье название и сегодня говорит об этой вот древней общности языка, переросшей даже в звуковую общность в конце варварского периода, в начале раннего-раннего средневековья. Река эта славянами до сегодня называется Эльба, ну, простите, не германцами называется Эльба, а славянами Лаба. Разделение именно по ее рубежу тоже условное. Естественно, мы при археологических раскопках на обоих берегах Эльбы, Лабы, можем найти как поселки с преобладанием германского этноса, так и с преобладанием славянского. Но чем дальше на восток, тем поселки с преобладанием германского этноса быстро начинают исчезать, понятно? И бескрайнее пространство только славянского этноса в раскопанных поселках – то же самое. На запад славянского этноса все меньше, меньше, меньше. и меньше. На каком-то определенном этапе он прекращается, и дальше чисто германское пространство. С севера эта территория ограничена Балтийским и Северным морями, с юга, Альпами и той частью Карпат, которая расположена на западе, общей длинной цепи Карпатских гор. И вот на этом пространстве и начинает формироваться уже два этноса. Этнос германский и этнос славянский. Причем, когда я говорю германский, упаси бог нас думать, что это немцы. Те немцы, которых мы знаем сегодня. Ничего подобного. Это родина, откуда вышла больше половины современных, уже совсем современных народов. Французы, испанцы, голландцы, бельгийцы, португальцы, итальянцы, швейцарцы, австрийцы, датчане, норвежцы, шведы. Ирландцы частично, частично скот и шотландцы, которым опять не удалось отделиться. Внутри этих современных народов вы можете найти в большей или меньшей степени следы германской крови, которая появится по мере того, как разрушится западная половина Римской империи, туда хлынут волны германских варваров. К востоку уже от Эльбы, вот здесь формируются, собственно, славяне на пространстве отельбы до бассейна Немана. И вот здесь, обратите внимание, это действительно важно, геофизическое пространство имеет значение, так же, как размер лапы у Годзиллы. В данном случае и пространство, и рельеф местности – если вы хорошо изучали в школе, любили физическую географию, то вы обратить можете внимание на то. Это нужно воспроизвести в своем сознании карту геофизическую этого региона, что та территория, которая простирается на запад от долины Эльбы, она все время пересекается горными массивами а между горными массивами – живописные речные долины. И в общем, это пространство очень интересно в визуальном отношении. И глазу есть на чем задержаться, остановиться. А то, что видит человеческий глаз, вызывает в его сознании ничем не сравнимые образы. Собственно говоря, появление образов стимулирует духовную, эмоциональную и интеллектуальную деятельность человека. И неважно то, что эти горы поросли дикими лесами, и что долины этих рек не так уж широки. Сам по себе своеобразный вот этот волнообразный рельеф, он будет человека, он не оставляет его духовно спящим. Ему нужно преодолевать этот рельеф, себя с ним сообразовывать. Здесь выковываются таким образом определенные черты характера. Но если мы посмотрим на восток от Эльбы, перед нами расстилается на этом пространстве равнина, пересекаемая полноводными реками опушенная дремучими лесами, но огромная равнина, на которой и живут, собственно говоря, формирующиеся теперь этнические и культурно-славяне. И здесь совершенно другое мироощущение от такого геофизического пейзажа, определенного рода умиротворения и пассивность определенного рода. Нет, здесь есть тоже препятствия, которые надо преодолевать, реки и леса, но здесь нету гор. Здесь подвергаешься воздействию морского климата, холодного ветра, ну, как мы сегодня подвергаемся здесь, воздействию балтийского и арктического воздуха. Но здесь пространство ровное, и это движение огромных воздушных масс ничем не задерживаемое. Осознаваясь с нами, вызывает у нас ощущение бесполезности борьбы со стихией, ибо она так велика и так божественна, что ты перед ней чувствуешь себя очень маленьким, я не побоюсь это сказать слово, ничтожным. И ты направляешь все силы скорее на то, чтобы сообразоваться с этой стихией, нежели чем ее преодолеть, То есть характер вырабатывается вот таким сложнейшим образом. Я не знаю, почему школьные учителя в 10 и 11 классе, когда наступает первый уже период молодости, уже подростковый возраст закончен, не пытаются объяснить это, чтобы придя в стены вузов, наша молодежь уже достаточно глубоко понимала сложность жизненных процессов, сложность формирования человека как такового, и почувствовала бы, где же коренятся родники национальных характеров. Без этого анализа геофизического пространства вообще не понять. И мы находим подтверждение этому, там, где вроде бы его даже не ждали. Не знаю, может быть, я говорил вам, ребята, я имею в виду студентов, может, нет, в дневниках немецких солдат в Первую и Вторую мировую войну на Восточном фронте. Не говорил? Потрясающе. Две разные Германии, как вы понимаете, да? Кайзеровская – это не нацистская, нацистская – это не кайзеровская. А вот ощущение, вызванное бесконечной, плоскостью восточноевропейской равнины, когда они попали на русский фронт, одно и то же. Знаете, какое ощущение, о чем пишут немцы? Что они пропали, что они отсюда не вернутся, потому что из этих бескрайних плоских пространств, как из могилы, выйти нельзя. Здесь человек чувствует себя беззащитным не только перед сталью и огнем, а перед самой вот такой природой. То есть у них возникает вот такое хнотическое ощущение гибельности своего существования, почти на уровне инстинкта предчувствия беды, который несется даже вот не оружием, понимаете, а самой вот этой бесконечной природой, этим неизменным ландшафтом. И вот тут мое мнение, не навязываю, думайте сами над такими вещами, но мое мнение, что вот здесь мы соприкасаемся с одним из важнейших источников формирования и славянского национального характера, а впоследствии и национальных культур славян. И по этой, как мне кажется причине, так отличаются от западных и восточных славян славяне южные, то есть славяне Балканского полуострова, переселившиеся туда с V века, и попавшие в совершенно другую климатическую зону и в совершенно другой геофизический рельеф. Горы, горные долины, огромные реки, Дуна и его притоки, мягкий, теплый деземноморский климат. И отсюда они совсем не похожи на славян западных и славян восточных. И темперамент другой, мироощущение другое и культура другая более близкое к средиземноморскому типу культуры. Но ну, для этого достаточно там, серьезно изучать, предположим, иконопись и фрески в болгарских, сербских, черногорских монастырях, в Хорватии, в Словении и так далее, и так, далее и так далее. Это длительное изучение истории. и культуры параллельно. и искусство конечно параллельно. вообще это вот неправильный подход, который сейчас бытует, пытается же это расчленить. Вот искусство это одно. Общее понятие культуры это другое. История это вообще третье, не самое интересное, ничего подобного. Я бы сказал, наоборот, изучение истории позволяет понять суть культуры и искусства. Без истории бесполезно, по большому счету. Вот не в плане эмоциональном, а именно в плане сущностном. бесполезно хождение в театр, в музей, на выставку, слушание музыки. И так далее, и так далее, и так далее. Одна только гармония цвета, линии, формы и звука без осознания, что вложено в нее сущностного, не даст истинного наслаждения, утешения, а главное – расцветания души. И я вам рекомендую на самом деле, друзья мои, я не случайно это говорю, Внимательность и наблюдательность уже сейчас в себе развивать. Она лежит в основе творческого подхода и к себе, и к окружающей жизни. Поверхностное скольжение, сводящееся к потреблению во всех его формах, покупка вещей, покупка автомобиля, квартир, машины, дачи, яхты, потребление другого человека ради собственного удовольствия. И главное, это не есть... Факт сущностного существования, уж извините меня за такую тавтологию, человека как такового. А формирование, вот видите, оно зависит от таких, казалось бы, простых вещей, как геофизическое пространство, рельеф местности и климат. И если вы начнете с этой точки зрения рассматривать европейские народы, то вы постепенно снова в этом убедитесь, что именно отсюда проистекают особенности каждого народа. В этом смысле, как никто был прав, знаменитый французский поэт и драматург Эдмон Растан, когда в конце четвертого акта своей великолепной, героической, Комедии или трагикомедии Сирану де Бержерак, его герой, говорит, «Мы все под полуденным солнцем и солнцем в крови рождены, дорогу героям-гасконцам». Вот очень точное осознание, откуда берется этническая идентификация, от того места, где родился, от тех навыков духовных и физиологических, которые ты получил от своих предков, и от того, как ты их используешь сам. Это не значит, что я рассматриваю существование человека как фатально роковое. Мы не можем вырваться только из одной сущности, как бы нам дана тело. Я могу сколько угодно представлять себя принцем Гамлентом в исполнении там, Смоктуновского, понятно, от этого я не перестаю быть дядькой весом в 110 килограмм, седым и лысым, а вовсе не изящным принцем датским. Но все остальное в руках человека. И он сможет сам себя пересоздать. И тогда даже несчастное бренное тело, данное ему не по его желанию, может, ну, хотя бы зазвучать по-другому, а не так обыденно и обывательски, как оно звучит в нашей жизни. Поэтому все в вас. Запомните это только в вас. За вас никто эту работу, интеллектуальную, нравственную, нет, не сделает. Ваша душа должна просыпаться, ваша душа должна звучать, Тогда вы живете, как люди, тогда вы не потребители, а вы, как Прометей, дарите людям свет. Вы, как бог-отец на знаменитой фреске Микеланджело, помните, да? воодушевляете неживую плоть перволюдей. Собственно говоря, вот этими проблемами занимается эта наука и история, понимаете, какая штука? а вовсе не запоминанием хронологических дат. Хронология, имена и фамилии героев, <свят> события, они на это нанизываются. В основе науки всегда лежит, любой позитивной науке, философия и ничего другого. Ну и хорошо, если еще философия сплетается с верой в Бога. Будем называть вещи своими именами. Именно к этому периоду своего развития прямые предки славян как раз и приходят в первом тысячелетии до нашей эры на вот этих огромных пространствах, на которых теперь они существуют, из которых им через тысячу лет предстоит отправиться в поход на восток Европы, а потом в Азию. И этот поход прекратится, вот год нам точно известен, но об этом это не осмысляется в школе. Этот поход на восток прекратится в 1648 году, когда два казачьих атамана, Василий Попов, и Семен Держнев сядут в Нижнеколымском строге на свои кочи и поплывут искать землю Анадырь. И случайнейшим образом, сами того не подозревают, откроют пролив между Евразией и Америкой и положат предел продвижению русских людей, которые к тому времени сформируются из восточной ветви славя. Вот это так происходит, понятно? Вот здесь, достигнув студеных вод Арктики одновременно Тихого океана в Баренцевом море, это движение прекратится. Но это уже будут русские люди, совершенно не похожие на тех славян, о которых я сейчас собираюсь только лишь начать рассказывать. Но вот без такого вступления невозможно понять, откуда же что возьмется. Мы обращаемся сейчас к несколько банальной прозе. А как жили-то, собственно говоря, формирующиеся у нас на нашем историческом зрении сами славяне? Жили они, как и положено, варваром, родоплеменным строем, изживая первобытно-общинный строй и готовясь, сами того не подозревая, естественно, перейти к более сложным формам своего устройства – раскопки. Проводимые в XIX и XX веке, дают нам представление о том, что в течение первого тысячелетия, это мы прям как на лекцию уже в ВУЗе, в течение первого тысячелетия до нашей эры окончательно произошло культурное отъединение славян от германцев. Вот с этого момента они пошли уже разными путями, несмотря на свою достаточно близкость, этническую и культурную. Как это устанавливается? по остаткам керамики, то есть по черепкам, говоря обывательски. Что же мы там такого находим? То, что обычно называется узором. Это геометрический, обычно зигзагообразный узор и точки. Но не думайте, что это простое произволение. Нет, это несет очень глубокий смысл. Все эти так называемые узоры – это магические заговоры. Это самые примитивные предшественницы, конечно, того, что мы называем, и воображаем себе эту красивую сложность, руны. Для чего? Это как раз тот момент, когда уже наши герои, давно осознав, что они люди, ощутили что над ними имеются боги, и что вызывания к богам могут помочь в их суровой повседневной прозаической жизни. Что нужно для этого сделать? Нужно себя обозначить, то есть свою принадлежность не просто к своему роду или племени, а к своему Богу. Как ее обозначить? Опытным путем, то есть путем фиксации неких положительных ситуаций, они закрепляются в сознании, и появляется примитивный обряд которым нужно все составные части, с начала до конца, каждый день воспроизводить. Духовный, он же религиозный обряд, это фиксация неких духовных поступков небольших, которые предшествовали тому, когда с тобой произошла удача. Ты их снова воспроизводишь, Желая получить к концу дня снова удачу. Вот первый обряд чисто социальный. Ну, голым, мы ни бритом мы не будем выходить, да? Мы все-таки не 30 тысяч лет тому назад, когда запах привлекал друг друга. А вот этот культурный обряд мы, как правило, делаем. Потому что мы хотим удачи. То есть социального феномена. Положительного для нас. А неудачу точно не хотим. Вот я думаю, никто. В том числе я не скажу, что я программирую себя встав утром, потому что к вечеру у меня будет три неудачи. Я буду сидеть дома и думать, боже мой, жизнь, кажется, точно кончена. Пора, пора, пора открыть окно и прогуляться. Нет, конечно, человек себя программирует на удачу. Вот он ее подготавливает таким обрядовым образом. И вот он вырабатывает в себе: что если он. Значит, наденет на себя зуб, коренной зуб, бурого медведя, которого он убил три года тому назад, то этому принесет все равно удачу на охоте. Понятно? Или копыта от того самого племенного быка, которому приводится случаться коров из соседних поселков, он ну, принесет прибыток. Ну, про копыта я иронизирую. Вот это оберег. Понятно? Самый простейший – защита. Дальше у него в доме к этому времени, в каждом доме, деревянные либо глиняные. Находят чаще, конечно, глиняных. Деревянные не сохраняются так долго, чтобы на две с лишним тысячи лет. Небольшие изображения башков, которым он поклоняется. Но этого мало. Посредине поселка стоит чего? татем. Прямо как про индейцев. Помните? С выпущенными глазами, с клювом, все как положено, разрисованный. Ну, понятное дело, это у индейцев. У славян стоят другие, но тотемы. Не обязательно раскрашены. Но славяне не индейцы, еще раз другая среда обитания. Но тотемы стоят. Тотем изображение Бога Покровителя. От Него исходит защитная эманация. Вот как то гиперсиловое пространство, которое обычно любит описывать научные фантасты, прикрывают базу землян на враждебной планете Пандора. Пандоряне там бегают, прыгают, пытаются пробить, но ничего не выходит. Тотем дает в представлении их вот такую защиту, но она распространяется на весь поселок. Этого мало. Необходимо защищать себя самого. И вот здесь коренного зуба бурого медведя мало, надо защитить дом, одежду и посуду. И вот то, что обычно простой человек говорит, о, как какой черепок с какими-то зигзугами, какой-то узор примитивный, что-то над ним трясешь. Вот это и есть магическая защита. И если вы немножко это себе можете представить, то вы замечаете, что магическая защита нанесена по краю. По той же самой причине, по которой народные эти рубахи панё, вы знаете да где вышивка по краю по краю по подолу потому что злые силы проникают через границу вещей и если там будет магическая вышивка магический узор то злая сила не проникнет в питье не проникнет в пищу не подойдет к твоему телу поэтому надо защитить. И вот когда это осознание необходимости нанесения магической защиты восторжествовало, вот с этого момента археологи начали получать массу свидетельств в виде остатков керамики. И вот дальше, сличая эти узоры так называемые, они стали понимать, где кончается один – этнический регион, и где начинается другой, где кончается одна культура и начинается другая культура, и где в конце концов кончается граница данного поселка и начинается граница другого поселка. То есть вот этот момент, когда внутри, Общности начинают возникать малые общности, то, что мы называем племена. А внутри них выделяются гипермалые общности, роды. А внутри родов выделяются супермалые общности, говорят современным жаргоном, семьи. То есть так называемый узор, магическая метка, начинает все больше усложняться, усложняться, усложняться. Но в основе все равно будет лежать условно вот это, понятно? Общий зигзаг и общие точки. Видите, как сложно жить в языческом состоянии? Это вам не вера в единого Бога. Все пошли, сделали обрезание, либо крестились, и уже ничего больше не надо. Но зато именно путем обнаружения вот таких, казалось бы, мелких частностей, вы поняли? Вот мы тогда и начинаем понимать, что происходит внутри. Социальная структура усложнилась. Из крупнозернистой она стала мелкозернистой. Что это в свою очередь означает? Усложняется, а следовательно становится более глубоким по сущности процесс социального развития. Это то, да не то, конечно, как по-марксистски объяснял, что там имущественное расслоение, вот они начинают между собой конкурировать. А здесь, здесь сложнее. Вот в тот момент, когда каждый род осознал себя отдельным и особенным, а внутри каждого рода Каждая семья осознала себя отдельной и особенной. Вот тогда процесс взаимодействия усложнился и стал глубже, и стал всеобъемлющим на гораздо более важном, глубинном уровне. Не побоюсь сказать, что именно тогда мы и получили наконец человека, индивидуальность, осознавшую себя таковой, хотя бы в рамках малейшего коллектива, то есть семьи, им было рано еще осознать свою индивидуальность как индивидуальность личности. Это был еще не тот уровень развития культуры, индивидуальность личности осознана. Египтянами в это время, Вавилонянами, Эллинами. Несколько позднее римляне к этому подверстаются. До этого у них было еще коллективное. В большей степени, чем личностное. А германцы и славяне, естественно, на коллективном уровне. Но этот коллективный, вот он начал дробиться, усложняться, но еще не личностный. И вот в этот момент... Творение ими культуры умножилось и усложнилось. Именно поэтому я и говорю, они стали людьми, в духовном и социальном смысле людьми. Вот когда над этим размышляешь, начинаешь понимать, почему авторы Библии дают 6,5 тысяч лет от момента сотворения человека. Вот это очень интересно. Вот в этот момент обнаружены археологами, но это еще надо было потом осознать, понимаете, сначала это формальное знание, которое археологи приобрели, а потом осмысление историками сущности того, что обнаружили. Вот этот момент, это, ну, условно говоря, да, первое тысячелетие до нашей эры. Мы можем говорить о том, что и германцы, и славяне вступили на гораздо более высокую ступень варварства на уже культурное варварство. Из этого потом вырастет способность создать общество, а потом еще и государство. Но на это уйдет полторы тысячи лет у германцев и 1800-1900 лет у славян. И вот в этот момент мы можем уже наблюдать первый социальный организм, тоже путь к государству, он очень же сложный. Первый социальный организм – это родовая община. То, о чем вам толковали в школе. Выборный глава, чаще всего пожизненный, старейшина. То есть действительно самый опытный, самый в возрасте уже находящийся человек, который выступает не насильственно-волевым лидером, это гораздо позднее будет, а именно лидером по праву опыта, по праву мудрости, не по праву кулака и дубины. И вот вокруг этого выборного человека строятся все социальные связи. Главы семейств мужчин ходят на сходку поселка, они все между собой родственники, поэтому они принимают решения сообща, по-родственному. То есть внутри такого коллектива конфликта еще резко обозначенного нет. Могут высказываться разные мнения, но они быстро могут согласоваться в некое единое коллективное решение. Почему я говорю, здесь нет пока что места индивидуальности человека как такового, есть место индивидуальности семьи. Но семья, опять-таки, прикреплена к роду. Род выступает пока что как главный индивидуум. И вот эта родовая принадлежность, она выражается опять-таки в этих магических черточках, точках, крестиках, кружочках, подчеркивающих принадлежность к нему. А семейная принадлежность уже, в распол... условно говоря, в расположении этих черточек и кружочков, точек и зигзагов. Но общая композиция остается... И через это они все члены единого коллектива, они все защищены Богом-покровителем на и так далее, и так далее, и так далее. Но движение социального развития неостановимо. Его можно, конечно, законсервировать, но оно все равно продолжается подспудно. И вот к рубежу Р, ну, условно, к моменту Рождества Христова, при раскопках мы начинаем замечать уже в могильниках отличия определенные. Не этнокультурные, а социальные отличия, наполняемость могильника. То есть какие вещи, какого качества и в каком количестве берет с собой умерший, ну, берет, естественно, в кавычках, на поля вечной охоты, отправляясь в костяные леса. Вот здесь, да, мы можем, когда появляются различия в наполнении могильника, здесь мы можем говорить о том, что началось социальное различие. Это результат вот этой мелкозернистой природы, которая возникла, наконец, в обществе, этого постоянного взаимодействия семей между собою, взаимопритяжения и взаимоотталкивания социального, в процессе которого, наконец, одни семьи стали преуспевать больше, чем семьи другие. И социальное развитие является вторым мощнейшим двигателем к общему социальному развитию коллектива. И вот в этом смысле Конечно, идеи, возникшие в XIX веке о социальном равенстве, как источники человеческого счастья, не выдержали проверки на практике в XX веке. Они оказались умозрительны, то есть противоречище природе человека. Вот в чем штука. Это очень неприятно, но это факт. Оказалось, что саморазвивающейся системой не всегда благоприятной для человека, но точно обеспечивающий темп развития человека является не то общество, где все уравнены, а то общество, нравится нам или не нравится, а я прекрасно понимаю, как это все не нравится, то общество, где люди неравны. Вот это неравенство является на самом деле... Прима для развития, оно ускоряет его через чудовищный процесс конкуренции, борьбы, крови, пота, ненависти, но другого способа не получается. Ибо мы имеем дело с людьми, а не с ангелами Господними. Вот в чем вся проблема. То есть человек безумно сложен. И, конечно, изучение человека – это не предмет общества знания смехотворный а это изучение человека как такового, как сложнейший социальный, культурный, нравственный организм. Если бы это происходило на школьном уровне, я думаю, презрение к окружающим и потребление окружающих индивидуумами, которое происходит ежеминутно в обществе, нас окружающим, да простится мне эта тавтология, и во всем мире было бы меньше, потому что Потребляют того, кого презирают, кого считают себе никак неравным. Но если бы эти понятия удавалось бы сформировать, люди были бы в гораздо большей степени сейчас людьми, а не теми опасными для себя и для всех остальных существами, которые из-за своего эгоизма, из-за своего стремления во что бы то ни стало превзойти всех остальных, могут пойти на преступления, будем называть вещи своими именами. И не просто уголовные, а широкие социальные преступления. Но другого способа для развития общества, как борьба внутри него, как конкуренция внутри него, нету, как оказалось. Все остальное приводит к тирании, к деспотизму, к застою и развалу общества. И поэтому археологи и историки, когда обнаруживают вот эти признаки, у славян древнейших признаки вот начала этого расслоения и усиления энергичности жизни, они за них радуются. Они понимают, что славяне переходят, равно как и германцы, естественно, на новый, очень важный для них этап развития, который открывает им путь к дальнейшему саморазвитию и приведет их к индивидуальности, вне всякого сомнения. Но на это уходит полторы тысячи лет, быстрее не получается. Меняется сфера трудовых усилий в течение этих тысячелетий. Я же ведь вообще ее не касался, вы заметили? Какова, какова была первоначальная форма труда у этих выходцев с Индостана? Она зафиксирована римскими историками, наблюдавшими германцев. И отсюда мы переносим это на подобных германцев по устройству славян. Тацит об этом пишет, Цезарь об этом упоминает. Скотоводство. Никакого земледелия. Поэтому вот эти все картинки в школьных учебниках, славянин, идущий за плугом, с хайрастом на голове, что волосы не мешали. Не, не, не, не боже мой. ты не раньше где-то 5 века в бассейне Днепра. Скотоводством. Вот то, что они унесли с собой со своей прородины, с Индостана. Прямо пишет Цезарь, что германцы разводят быков, и тацит вторит ему, что скотоводство и, в первую очередь, разведение быков – главное их занять. Ну, правда, от купцов, которые ездят через германские и славянские земли в Литву за тем товаром, который Риму нужен, за янтарем, узнается, что они еще рыбу ловят, охотятся и немножко сеет. Но в основном ячмень и просто для варенья пива, а не для выпекания лепешек. Вот в интересующую нас эпоху земледелие потихонечку, по капельке, как вода из протекающего плохо завернутого крана, начинает увеличиваться среди занятий славян. Они открыли для себя интересную особенность земледелия. Зерно, положенное в подготовленную землю, потом принесет 20 зерен через 5 месяцев. Прибавка к рациону. К чему это приводит? Это приводит к тому, что постепенно... К эпохе Рождества Христова, условно говоря, мы это видим и из раскопок, и из количества усадебных гнезд на территории поселка, и из количества могильных погребений. Рацион питания улучшился, и население возросло. Но при этом я хотел бы вам заметить, непродолжительность жизни выросла, а меньше стало умирать детей. Именно болезни, а вовсе не встречи с медведем на охоте, выкашивают население. Условно говоря, из четырех детей до этого умирало три, через полторы тысячи лет из четырех детей стало умирать два, а иногда полтора. Нет, жили они по-прежнему не более 50, максимум 55 лет, жизнь была сложная. Дольше не получалось особенно. А вот их стало благодаря этому больше. И им стало тесно на этом пространстве. И вот эта теснота человеческая, она опять-таки нам становится видна именно из раскопок этих родовых поселков. Вот эта теснота начнет их толкать выйти из своего родового гнезда и искать другую территорию, куда бы можно было поселиться и там вести на жизнь, не толкаясь в социальном смысле локтями, где будет больше угодий для пасьбы скота, больше возможностей для посева, для рыбной ловли, для охоты для добывания руды, с которой они познакомились к этому времени, начали обрабатывать ее. Перед ними встала проблема тоже отправиться в этот же длительный путь по территории теперь Европы в поисках новых пространств для расселения. И вот тот факт, что они отправятся в путь, говорит о том, что они варвары еще все равно. Потому что что делает культурный, цивилизованный народ в таких случаях? Он занимается культивацией той территории, на которой суждено было ему родиться. То есть он осушает болото, он обводняет степи, он начинает сводить леса. И вот таким образом культивированные пространства вовлекает свою экономическую и, естественно, социальную деятельность. И тогда, да, избыток населения начинает снова рассасываться. Но для этого нужна цивилизация высокого уровня. Цивилизация, стоящая на пороге, ну, как показывают, опять-таки, исследования Востока, на пороге создания государства. И раскрою вам страшную тайну. Само по себе государство и возникает из необходимости укрупнить вот эти трудовые усилия, направить их вот к этой благой социоэкономической цели. Одних усилий, разделенных на рода, и семьи, становится недостаточных, надо механически объединять. Вот так вырастает государство. Но славянам и германцам до этого еще как отсюда до луны в историческом плане они не могут перескочить через нормальные этапы своего развития. И поэтому они будут переселяться. Именно это переселение. И поведет их, в конечном счете, на восток Европы. А те, кто не уйдут, как дедушка с бабушкой, которая сказала, не-не-не, мы не поедем на эту новую квартиру, мы уж тут привыкли жить, вы уж нас тут оставьте, вы уж там сами живите. Те, кто остались, в этом гнезде, в котором родилось и сформировалось славянство. Вот они и есть прямые предки – поляков, чехов, маравов, может быть, словаков и полапских славян, то есть те, которые жили на территории бывшей германской демократической республики. Ну и так, чтобы вы могли себе представить чисто политически. Вот. Вот те, кто не ушли, вот они стали западными славянами. А те, кто пошли, они стали восточными. Ну и последнее, на этом я закончу. Я уже это говорил на лекциях у себя, в Институте культуры студентам. Сейчас я повторюсь. Почему пошли на восток славяне? Потому что им невозможно было пойти на три остальные стороны света. Конечно, для развития славян... Было бы полезно пойти на запад или на юг, то есть соприкоснуться с уже сформировавшейся, ну все, Рождество Христово, высокого уровня греко-римской цивилизации. Это момент возникновения из Римской Республики уже ранней Римской империи. Вполне культурное цивилизованное государство. Вы не поверите, когда его превзошли потом в Европе. В XVIII веке с изобретением парового двигателя.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 Ничего подобного. Вот так древняя культура проникает в сегодняшний день, почти не изменив даже формы. А люди не знают из-за низкого уровня образования культуры собственного. Понимаете, какая штука? Вот это было римское общество. То есть, в принципе, почти так же цивилизованное, как мы с вами сегодня. Нам особенно нечем гордиться, честно вам скажу. Кроме атомной бомбы, Самолета и паровоза мы мало что, ну, машины еще, мы мало что изобрели. Такого в особенности в духовном смысле. Вот. Поэтому, конечно, славянам было бы полезно попытаться к ним пробиться, растолкав всех, и начать значит, покупать, как мы, 24 года назад, Кока-Колу и приобщаться к цивилизации. Тогда бы развитие славян пошло быстрее, чем оно пошло на самом деле. Его нужно соседствовать с развитыми цивилизациями, народами. Правда, не слишком близко, иначе они вас захотят проботить. Но пробиться, расталкивая всех плечами к границам Рима, то есть пойти на запад или на юг, было невозможно. Там жили германцы, которые свою землю каким-то соседям уступать не хотели нашим маленьким друзьям из ближнего зарубежья со Средней Азии. Хотя они приносят нам пользу. Но вот так же и германцы не хотели пропустить славян. Но даже если предположить, что славяне проломились бы до границ Рима, как туристов их бы туда не пустили, и как челноков тоже. Рим был другое, и все привело бы к тому, что вспыхнула бы война, потом еще еще война, и в Риме стало бы много славянских рабов. Ничего другого. Потому что германцы как раз уже 300 лет занимались этим экспериментом, и результат был именно такой. Все попытки значит, войти в империю и там начать жить приводили к тому, что в Германии, в Римской империи стало много германских рабов и ничего другого. Пока она через 500 лет не ослабела, вот тогда они ее сокрушили. И расселили среди нее, и дальше, как я говорил, подхватили инфекционным образом остатки латинской культуры. Поэтому идти к источнику цивилизации у славян не получилось. Образно говоря, что они не пошли на север и не живут теперь, как шведы и датчане? Они не умели строить еще лодии, им было не переплыть оба эти моря. Ну и, во-вторых, если бы они даже туда переплыли бы, условия жизни там, климатические геофизические, гораздо хуже, чем на равнинах Восточной Европы. Им там бы много места не нашлось. Он германцы туда переселились, ну и что? Стали скалы голодать и превратились в викингов. Чтобы путем грабежа и пиратства, значит, прибавочную стоимость добывать, и не выработать, понимаете, получалось там. Все очень просто. Вот славянами оставалось только одно: пойти туда, куда можно было продвинуться, растолкав всех плечами, пойти на восток Европы, где народы жили, но пространства были такие большие, что можно было попытать там счастье. Но вот что из этого получилось через неделю